Здравия и всем здравыми на пороге здравости. Вот мы костерок запалили сегодня. Ян, Серега, Ватсап, ага. И Олег. Так, ну и я, конечно, за кадром. Так Или да. Так, вот такой костерок походили, почитали круголетие-полетие запустили у нас сегодня сейчас ноль. ноль даже с крыши капало вот так с утра немножко вот тепло было да, вот там растоплено Вон, видите везде растопляется вот так вот и размёрзнется ну, у нас на размёрзнется Друголетию по летию быть здесь и сейчас. Плюс 25 градусов по Цельсию днем солнечно. И плюс 18 градусов по Цельсию ночью. И главное, мы восстановили и удерживаем летнюю продолжительность светового дня. Всем здравия, всем тепла, добра и света. И круголетие, полетие, все Ура!